Привет, любители Немиркин психологии, и добро пожаловать на очередное видео. Вы когда-нибудь задумывались, какой у вас тип личности? Из 16 описанных типов личности один – ЭНФП. Экстравертированный, интуитивный, чувствующий и воспринимающий люди с этим типом личности часто описываются как энтузиасты, харизматичные и творческие. Они очень обаятельны, энергичны и независимы. Но самое главное, они являются самым изобретательным типом. Хотите ли вы лучше узнать себя, узнав больше о некоторых склонностях, которые у вас могут быть, но вы их не замечаете? Если да, то вот семь признаков того, что вы — ЭНФП. Первый — вы хотите глубоко понимать вещи и людей. Вы тот, кого никогда не удовлетворяет поверхностное понимание вещей. Как ЭНФП, вы всегда будете стараться выйти за рамки одного изучения и понимания. Ваше природное любопытство заставляет вас задавать вопросы до тех пор, пока вы не поймете основные принципы. Что касается людей, то, согласно исследованиям, вы будете стараться создать безопасное пространство, в котором люди и вы сами сможете показать как свою светлую, так и темную сторону с акцентом на честность и подлинность, а не на уместность. Во-вторых, вы очень креативны. ЭНФП известны как наиболее творческий и изобретательный тип личности среди 16 типов, описанных в опроснике типов «Майерс Брикс». Могли бы вы описать себя как человека, который всегда полон новых идей и мыслей? Один из главных признаков того, что вы относитесь к типу ENVP – это образный подход к решению проблем. Исследование показало, что вы постоянно пытаетесь придумать что-то новое, потому что не верите, что традиционные способы всегда самые лучшие. Вам нравится противостоять трудностям, используя их как возможность применить свои творческие способности и решить проблему уникальным и оригинальным способом. Номер три. Вы не выражаете крайних мнений. Склонны ли вы избегать крайних высказываний в разговоре с людьми? Одним из признаков того, что вы можете быть ENVP, является то, что вы не высказываете крайних мнений. Как ENVP, вы предпочитаете держать свой разум открытым. Вы не высказываете крайних мнений, потому что считаете, что в любой момент вам могут доказать, что вы ошибаетесь. Кроме того, вы отказываетесь навязывать свои убеждения другим людям. Номер четыре. У вас очень большой круг общения. Как легко и часто вы заводите друзей. Если у вас очень большой круг общения, есть вероятность, что вы относитесь к типу «Энфп». Ваша экстравертная натура «Энфп» позволяет вам легко добавлять новых друзей в свой круг общения, в результате чего он со временем становится все больше и больше. Кроме того, ваш подход к жизни очень гибкий, и вы можете найти общий язык с любым человеком. Экстраверсия и гибкость делают вас таким симпатичным человеком, поэтому вы будете постоянно окружены большим кругом друзей. Номер пять. Вы отдаете предпочтение общению. Насколько хорошо, по вашему мнению, вы общаетесь с другими людьми? Как часто люди неправильно понимают то, что вы говорите? Как ENVP вы обладаете прекрасными коммуникативными навыками. Более того, вы точно знаете, как использовать свои навыки общения, чтобы вести беседу с людьми. Благодаря этому вы являетесь очень важным членом социальных групп. Будь то случайные или профессиональные, вы видите в этом лучший способ разрешения конфликтов, построения более крепких отношений. Номер 6. Вы очень убедительны. Как легко вы можете убеждать людей? То, что вы очень убедительны, может быть признаком того, что вы относитесь к типу личности ENVP. Ваша интуиция и знание того, что нужно и чего хотят люди, могут быть очень мощным инструментом, когда вы пытаетесь убедить людей. Кроме того, вы получаете удовольствие от того, что мотивируете людей и пробуждаете в них лучшие качества. И номер семь. Вы ненавидите выполнять повторяющиеся задачи. Вы не хотите, чтобы ваша жизнь день за днем превращалась в рутину. Это может быть признаком того, что вы относитесь к типу ENVP как человек, у которого постоянно появляются новые идеи и мысли, вы будете полностью отвергать выполнение повторяющихся задач. Находясь в плену повторяющихся привычек и ежедневной рутины, вы можете чувствовать себя крайне подавленным. Вы жаждете новых впечатлений и разнообразия различных видов деятельности. Столкновение с трудностями помогает развить творческое мышление и воображение. Как ЭНФП, вы известны очень открытым умом и напористым подходом к жизни. Вы гибко относитесь к разным людям и всегда будете искать занятия, которые заставят вас использовать свой творческий ум. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых признаках того, что вы можете быть ЭНФП описывает ли что-то из этого ваш опыт общения с такими людьми, или какие-то из этих пунктов описывают вас. Если хотите, оставьте ниже комментарий о ваших встречах. Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто выясняет свой тип личности. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. Супер спасибо за просмотр! Надеемся увидеть вас в нашем следующем видео.